Привет, друзья! Сегодня такое небольшое заминка, ну, думаю, вы и заметили. Итак, сейчас будет занятие по кундалине йоге Меня зовут Ксения. Всех рады видеть. Так, сейчас минутку, ребят, я отключу комментарии и присоединяйтесь. Сейчас начнем. После практики отвечаю на ваши вопросы, если они у вас появятся. Сегодня с вами сделаем отличную крию для, для клеточного дыхания и для иммунитета. Поэтому присоединяйтесь, будем повышать наш иммунитет естественным способом. Силами своего тела. Итак, я надеюсь, вы собрались. Сядьте, пожалуйста, ровно. Подбородок чуть на себя. Плечи вы можете отвести назад. Расслабить чуть-чуть. Сделайте пару таких движений. И расслабьте плечи. Руки на коленях. Закройте глаза. И сделайте, пожалуйста, глубокий Вдох. И выдох. Снова вдох. Выдох. Протираем ладошки. И приложите их к груди. Закройте глаза. И открываем пространство кундалини йоги с мантры Онг намо, грудь намо. Три раза. Вдох. Сразу ложимся на спину. Ложимся на спину. Руки ладошками вниз. И сейчас, чтобы вы видели ноги, смотрите, мы поднимаем правую ногу под углом 90 градусов. Затем мы поднимаем левую под углом 45 градусов. Угу. Всем видно? Такое положим. И с выдохом мы опускаем обе ноги. Затем мы поднимаем левую ногу под углом 90 градусов и правую ногу под углом 45. И выдох. Угу. Сначала у нас идет одна нога, поднимается под углом 90 градусов, за ней идет следом другая, под углом 45. Опустили вниз. Потом правая нога, левая под углом, опустили вниз с выдохом. И поехали. Таким образом. Поясницу. Старайтесь. Сейчас расслабьте прям хорошенько поясницу. И поехали. Левая нога под углом. Правая. 45 градусов. Опустили вниз. Правая нога. Продолжаем, так, я, чтобы видно было меня. Поднимаем ногу, затем другую. Опустили. Подняли. Вторую. Опустили. Не забываем дышать. Еще немного, еще немного, как удастся там со временем, еще чуть-чуть. И еще последние два раза. Вдох. И выдох. И полежите немного, расслабьтесь. Следующее упражнение у нас будет из того же положения, из положения лежа. Сейчас попробую вам показать смотрите мы остаемся в этом же положении и руки прямые у нас идут просто назад то есть они у нас будут за головой просто прямые руки смотрите и мы поднимаем поднимаем короче, нижнюю часть тела и как бы делаем позу плуга. И сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. Руки вот так. Мы подняли ноги позу плуга и коснулись пальчиками. Пальчиками вы касаетесь. Руками и ногами соприкасаетесь. Смотрите, если у вас не получается делать позу плуга, вы делаете, насколько это возможно. То есть вот так. У кого получается, кто может запрокинуть, делаем и опускаем ноги и не встаем. То есть у нас таким образом только вторая часть тела, хоп, соединилась и обратно. Оп, соединились пальчики, рук и ног и обратно. Угу. И поехали. Нити и продолжайте. Кто только сейчас зашел, просто присоединяйтесь. Я понимаю, что вид очень интересный. Еще пару раз и остались в этом положении расслабьтесь расслабьте живот расслабьте бедра дышите медленно и глубоко аккуратно к своему телу каждый раз мы делаем чуть больше чем в предыдущий раз то есть вы прилагаете какое-то усилие и потом его просто с каждым разом увеличиваете не нужно сразу э, все силы бросать потому что это травма опасно так работает эго но <с> сразу как так? Да я все могу. Безусловно, вы все можете. Но вы постепенно наращиваете. Темп, постепенно. Вдох. И выдох. И сейчас, то лежал, притяните колени к груди, покатайтесь на спине. Поднимаемся. И будет... Лягушка, только немножко в другом ее исполнить. Смотрите, что у нас ключевое в позе лягушки. Это пятки вместе, носочки врозь. Прямая спина. Руки ставим таким образом. Не вот так, опять же, повторяю, суставы пальцев мы не травмируем. Поэтому мы ставим на подушечки пальцев. И смотрите, здесь мы будем делать, таким образом, вдох, голова наверху, с выдохом мы поднимаемся, и одна рука у нас идет на сердечный центр. Сначала левая, вдохнули, поставили обратно, затем правая, вдох наверху, поставили обратно. Рука у нас просто на, на сердечный центр. Вот сюда, в область груди. Солнечного сплетения чуть выше. Получается вот здесь. Угу. Пяточки не отрываются во время упражнения. Пяточки у нас постоянно вместе. И голова у нас идет сначала наверх, а затем вниз. Наверх. Естественным образом. И вниз. Держим равновесие. И последний раз, остались наверху, поставьте руки вниз и медленно опуститесь на колени и пятки. Ног и выдох, почувствуйте натяжение, расслабьте, расслабьте, можете очень аккуратно помассировать. Пёдра, колени. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Чувствуете уже? Тело просыпается. И следующее упражнение. Мы вытягиваем ноги. Вытягиваем ноги вперед. И держимся за пальчики за пальчики. А если сложно, держите за щиколотки, либо за колени. Угу. И ну, постарайтесь при этом, если вы не можете наклониться, а если не можете наклониться, просто вот почувствуйте у вас спина прямая, легкое такое натяжение. Угу. И мы будем делать повороты головой в этом положении. Повороты головой только, только в передней части. Вот так. В одну и в другую сторону. Очень медленно. С шеей аккуратно. Вы можете внизу выдыхать. Когда вы идете к плечу, делайте вдох. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Чувствуете такая вдох, в середине выдох, снова вдох. И таким образом мы будем делать, держать за пальчики. От одного плеча к другому. Очень аккуратно. Если вы чувствуете сильное напряжение, сделайте его поменьше. Чувствуйте себя, чувствуйте свое тело в упражнении слушайте свое дыхание если вы просто выполняете движение и как бы не присутствуете в своем теле это ну, просто где-то процентов 90 упражнений теряется очень важно чтобы вы были внутри. И остались внизу. Со вдохом подняли голову. Расслабьте руки. Встряхните снова ногами. Встряхните руками. Подвигайте тело. Чувствуйте свои ощущения. Чувствуйте свои ощущения после упражнения. Если есть напряжение, просто осознавайте. Осознавайте, что да, есть напряжение. Будьте более сострадательны к своему напряжению. И сейчас мы ложимся на живот. Ложимся на живот. Руки берутся за щиколотки. За щиколотки. Хорошенько. Смотрите. На вдохе мы вытягиваемся в позу лука. Это значит, мы приподнимаем бедра. То есть у нас, обратите внимание, ноги, ноги, они поднимаются чуть вверх. И как бы тянут за собой руки. Тянут руки. Не допускайте вот здесь, в пояснице, болевых ощущений. У вас а, грудь, грудная клетка тянется вперед. И выдохнули, опустились вниз. Вдох. Выдох. Вдох наверх. Выдох вниз. Вдох наверх. Выдох. Вдох. Выдох. И продолжайте в своем темпе. Продолжайте. Но не халтурьте. Не халтуйте. Я могу говорить вдох и выдох, чтобы вы делали. Вдох. Выдох. Если устали, вы отдыхаете немножко и потом снова продолжаете. У нас это последнее упражнение, поэтому давайте соберите свои силы. И делайте. Вдох наверху. Выдох. Последний раз сделали вдох. Остались наверху, держите дыхание. И выдох. И расслабьтесь. Расслабьтесь. Очень медленно, аккуратно переползаем Шавасану. То есть позу, когда мы просто лежим. Лежим как... Как тряпичные куколки. И расслабьтесь, расслабьтесь, шавас. Опустите ноги, расслабьте ваш таз. Вы можете подвигать тазом. Слабите его руки, ладошками вверх опустили. Расслабьте шею, смотрите наверх, просто слушайте мой голос. Пока больше никаких упражнений. Вдох и выдох. Закройте глаза. Расслабьте ваши веки. Просто расслабьте веки. Расслабьте глаза. Дыхание восстанавливается самостоятельно. И начните сканировать тело, начиная с ваших стоп. Почувствуйте ваши стопы и расслабьте их. Почувствуйте. И колодки, мышцы, голень все, колени и расслабляйте, расслабляйте, расслабляйте бедра, таз, расслабьте ваш живот. Лежите, лежите в шавасе. расслабляйте живот, расслабляйте грудную клетку. Вы не задумываетесь о том, как вы расслабляете. Вы просто создаете намерение расслабить, и тело расслабляется. Расслабьте плечи. Расслабьте руки, кисти рук. Расслабьте шею. Расслабьте вашу голову. Все напряжение в голове. Пусть оно с дыханием, с каждым выдохом, все напряжение из тела, все напряжение из вашей головы уходит. Вдох. Вы наполняетесь энергией, выдох, вы отдаете всю ту, весь тот стресс, просто он уходит и растворяется. Если вы не можете что-то расслабить, не нужно на этом концентрироваться, вы идете дальше. Просто осознайте, что где-то тело чуть меньше расслаблено. И просто идите дальше. Позвольте быть этому месту. Ничего не меняйте. Просто расслабьте свое тело. Такое, какое оно есть. И делаем глубокий вдох. И выдох. Снова вдох. Выдох. И пошевелите кистями рук, покрутите в одну сторону, другую. И притяните медленно колени к груди, обхватите их руками и покатайтесь вправо и влево. Бо Расслабьте вашу поясницу, и теперь вперед-назад, и не садимся, садимся, и сделаем сейчас с вами медитацию, обычно она 11 минут, мы ее сегодня сделаем 3 минуты, ее можно делать от 3 до 11 минут, не больше, больше не нужно. Вам, я думаю, и сейчас и трех минут нам сейчас будет достаточно. Вполне вы ощутите её эффект. Она очень здорово убирает из головы мысли. И знаете, она очень классно работает, когда такое есть ощущение потерянности. Вы не знаете, где вы вообще, что происходит вообще. Я сейчас не в буквальном смысле, когда мы потерялись, а внутреннее ощущение потерянности она дает такое э, ощущение потом, себя в себе и мыслей становится меньше давайте попробуем смотрите руки в замок большие пальчики соприкасаются вот ручки оп большие пальцы остались вот положение растяните мы постоянно как бы локти тянем в стороны но не не разрываем замок у нас есть такое небольшое натяжение но замок не разрывается о большие пальцы и на уровне груди замок вставляем в таком положении плечи расслабьте плечи у вас не напряжены расслаблены на уровне груди угу руки, чуть-чуть подбородок на себя, и глаза у нас прикрыты на 9 десятых, мы смотрим как бы на кончик носа слегка, не напрягайте глаза, очень аккуратно сведите, такие полуприкрытые глаза, и мы будем в этом положении дышать дыханием огня через рот. Круглый рот, О, вы говорите букву О, как будто бы О, и дышите. Угу. Давайте три минуты и поехали. Пупок работает. Давайте последнюю минуту. Дох, дох, дох, дох. Дохнули, держите позу и растягиваем локти в стороны. Держим замок, растягиваем локти в стороны. Держим дыхание. И мощный выдох. Снова вдох. Дохнули, еще под вдох. Держим дыхание. Растягиваем локти в стороны. И мощный выдох, вдох, вдохнули, растянули локти, держим дыхание, и выдох, и расслабьтесь. Положите руки на колени, закройте глаза, и дышите медленно и глубоко. И чувствуйте свои ощущения. Вдох. И выдох. Протираем ладошки. Приложите ей к груди. И сейчас мы закроем пространство класса. Мантра и сад нам. Длинная сад. Короткая нам. Три раза. Вдох. Всем спасибо за сегодняшний класс и пару минут буквально. Если у вас есть вопросы, как у нас там по времени, да, еще пару минут есть. это может быть. А вы подскажите, вот кто написал по поводу зажима спины, вы сидите с прямой спиной? С прямой, если у вас в таком положении, то да, если вы можете садиться к стеночке во время медитации. Но у нас она была короткая, три минуты. Да, может быть тяжело, потому что здесь мы работаем с диафрагмой, с дыханием. И да, очень важно в медитации сидеть с прямой спиной. Если у вас не получается, просто подкладывайте что-то, делайте себе опору а для шейного отдела. Я не могу так порекомендовать, потому что я не знаю, что именно у вас там может быть какие-то, это могут быть там, травмы, поэтому я не могу так здесь давать какие-то рекомендации, не зная, что именно у вас происходит в шее. Вы можете посмотреть любые какие-то упражнения на ЛФК, легкие для шеи, потому что шея это вообще очень такая у нас. Тема очень так сказать, травмоопасная может быть, поэтому очень аккуратно с шеей. Очень аккуратно. Можете очень легко делать вот эти упражнения или поднять плечи к ушам и делать вот так назад. То есть как бы перекаты сзади только с поднятыми плечами. Мы как бы создаем такую и по ней катаем. А, смотрите, мы сильно вверх не тянем, у нас она просто прямая, и мы стараемся возможно, да, из-за того, что как бы, в спине у нас, я не знаю, не встречала еще, как uh, говорила с им uh, мануальным терапевтом, uh, не встречали еще людей с идеально ровной спиной, их практически нет. Поэтому мы со спиной работаем. Даже в медитациях у нас она как бы ровная. Здесь мы убираем зажимы и тем самым даем энергии течь наверх. А... По поводу упражнений, если вам нужно как бы больше таких физических, там ноги, тело прокачаться, то у нас вот в дикатлоне здесь есть очень много... <звы> Поэтому это на, на фитнес. Кундалини-йога, она... В основном она не занимается именно прокачкой ног, там, чтобы было тело такое. Но она работает с телом, безусловно. Тело будет красивое. Но здесь у нас мы работаем с внутренними органами, там, со спиной, с позвоночником. Здесь нет цели накачать. Здесь есть цель <связанная> быть более здоровым, более и омолодиться. Она очень хорошо омолажает, омолождает. <связано> заговариваюсь После медитации, слегка, знаете, такое состояние. Состояние, когда думать совсем не хочется. Хочется побыть в этой тишине. Ну что? Спасибо вам большое за сегодняшнее занятие. Будьте здоровы. Будьте эффективны. <звык сфотография> всем терпение. И спасибо за сегодняшнее занятие. Всем сад Всем хорошего дня. Увидимся в понедельник.